Последний всадник. У ворот двора по улице Чижикова, в котором прошло мое детство, сидели на старых стульях старые люди и критически оценивали все новое. Они безумолку говорили между собой, обращались к прохожим, вклинивались в чужие беседы и комментировали происходящее, наверное, для того, чтобы не оставаться наедине со своими мыслями. Особо странным среди них был ничейный дед Веня, одинокий старик приблизительно лет 80 Если дед Веня говорил что-нибудь, то это были мудрые мысли и весьма поучительные истории. Поэтому, в отличие от остальных, к нему и впрямь обращались за советом. Но вот такой уважаемый мозг двора. У входа во двор располагалась старая канавязь. Для современной молодежи поясню изображение как раз на картинке. Каменные столбики, которым привязывали некогда лошадей. Так вот, дед Веня возбуждал всеобщее любопытство еще и тем, что на ночь привязывал свой стул канатом к навязе. Когда соседи спрашивали, зачем он это делает, веревка не составляет никакой проблемы, да и стул его никому не нужен. Старик отвечал, много вы понимаете, это не стул, это мой конь. Я следую на нем по последнему мосту жизни под названием Старость, что впереди знают все. А вот оглянуться на пройденный мною путь могу только я один. А что дед Веня, разве старость это плохо? М -м -м, старость. Старость это расплата за жизнь когда разнообразие болезней отвлекает от однообразия существования. Хотя лично я внутри молодой. Это панцирь, надетый на меня, с годами пришел в негодность. А я там внутри свеженький-свеженький. Вот выглядываю, высовывая, как рак, глаза из этого панциря и удивляюсь миру. А чему вы удивляетесь? Да, действительно, удивляться нечему. Тысячелетиями все одно и то же. Еще дед Веня очень любил Одессу. Город, в котором давным-давно поселились его предки, и где всех его родных убили фашисты. Хотя сам он уцелел, потому что был на фронте. «Одесса», — говорил дед Веня, — «как моя мама. Она всегда всех любила. И даже для чужих у нее всегда была тарелка супа. А сколько здесь было этих чужих?» И все думали, что они тут хозяева. Вы же заметили, что коренные одесситы в основном обыватели. Что им надо? Немножко покушать. чтобы ничего не болело. И чтобы никакой кошмарный цурос не бил по голове. А эти, которые наезжают сюда, привозят свои идеи и учат нас, как жить. Мой дед мне рассказывал, как приехал в Одессу когда-то царь. Согнали тьму народа, чтобы кричали ура. И мой дед кричал, кричал так, тихо-тихо, «Чтоб тихо ты так жил, как я хочу кричать. И уже громко, ура! Потом мой отец так кричал коммунистам, чтобы вы так жили, как я хочу кричать. Ура! Потом я кричал. И что вы думаете, что вас это минует? Не надейтесь. Никуда не денетесь, тоже будете кричать. Власть найдет, как заставить делать то, что ей нравится. Но мысли ваши им не подвластны. Вот и моя голова свободна от всех предписаний свыше. Да и конь мой пока еще не упал. Тут старик похлопал рукой по своему стулу. Сколько всего было сказано философствующим дедам. Только мало кто тогда передавал значение его речам. Часто на него просто не обращали внимания. А спохватились, когда его стул остался стоять привязанный к коновязи, уже без всадника. Вопрос. Как сегодня называется улица Чижикова? Стою с протянутой рукой. Прошу о лайках и подписке. Всего разок на мышку тиснуть, в том нет проблемы никакой.